Так, ребят, всем привет-привет, всем добрый день. На связи Виктор Бондолет, основатель клуба «Сытых сетевиков» и автор книги «Формула привлекательного маркетинга». А сегодняшняя тема очень такая общая, но она коренным образом очень сильно, так сказать, влияет на весь ваш успех. Сегодня тема нашего прямого эфира ⁇ Как стать лидером своей сетевой компании быстро, даже если вы только-только а, начинаете ⁇ Кому интересна данная тема, ставьте восклицательные знаки, ставьте лайки, а, делитесь к себе на стену. А, данным прямым эфиром для того, чтобы пересмотреть и использовать как инструмент, да, то есть прежде всего как инструмент использовать для своих партнеров, для своих спонсоров, зачастую а, в наше последнее время выходит так, что необходимо обучать своих спонсоров, да, то есть не, а, не, не нас спонсоры обучают, а мы спонсоров своих обучаем для того, чтобы а, они двигались намного-намного эффективнее, намного-намного лучше. А, как и в любом бизнесе, есть определенные шаги и многие э, лидеры многие новички приходят в сетевой маркетинг приходят в MLM бизнес и задаются вопросом как же мне быстро вырасти как мне сделать быстрый результат потому что я вам признаюсь честно кто-то в это верит кто-то не верит но сетевой маркетинг любит скорость потому что э, в сетевом маркетинге нужно строить сети и э, здесь нету кнопки быстрого обогащения ну, <laughs> если я кого-то расстроил то э, как-то принимать это по факту но в сетевом бизнесе можно действительно быстро выйти на хороший достойный доход Вышает в десятки раз вашу заработную плату которую у вас есть сегодня но это только при том случае если вы делаете этот быстро бизнес быстро не растягивается на годы думаете репу чешете типа знаете ай пойду-ка я свой список знакомых напишу там через 20 лет потому что они мне и так уже все потенциально отказали вот здесь но сегодня не о списке знакомых Сегодня мы немножко глубже погружаемся в индустрию сетевого маркетинга. Мы сегодня немножко глубже погружаемся в бизнес. Смотрите, ребят, есть несколько позиций, да, то есть, как и в любом интернет-бизнесе. Сегодня мы говорим об интернет-продвижении сетевого маркетинга. Мы сегодня не говорим о классике, хотя это и о классике подходит, но так как я человек интернета, буду говорить больше об интернете. У нас с вами 15 минут, больше я вас задерживать не собираюсь, и за эти 15 ну, минут мне нужно дать вам вектор развития. Итак, ребят, первое, первое и основополагающее, которое упускат абсолютно все. И, которые, в принципе, игнорируют даже ваши э, спонсоры. И это крайняя-крайняя ошибка. А первое – это понимать и знать, кто ваш идеальный клиент э, и кто ваш идеальный партнер. Прям прописать и знать это не, это не правило трех шагов Это не правило вытянутой руки Это не правило ставить, Не ставьте ярлыки И расскажите настолько много Всей аудитории О ваших бизнес-возможности Как только это возможно Кто с этим встретился, поставьте пятерочки То есть Это вокруг и до около Ваши спонсоры говорят писать список знакомых И давайте обрабатывать абсолютно всех Дядю Васю, которая пьет пиво э, В 5 часов вечера вечера после работы, тетю Дашу, которая против вашего продукта, там, сестра Дося, которая, в принципе, думает, в какую вы секту ввязались, всех нужно обработать, всех нужно затянуть навстречу, ни на ком не стать ярлыки, потому что это может стоить вам тысячи долларов. Ну, ребят, а, на этом, ну, так бизнес, возможно, и строился <с> в 90-х, в 2000-х еще бизнес строился, потому что других-то вариантов не было, и это... Вполне рабочая схема, вполне рабочая схема, и вполне на этом можно построить бизнес. Я сегодня не говорю, что на этом нельзя построить бизнес, но если вы хотите строить бизнес быстрее и эффективнее, благодаря 21 веку и тем инструментам, которые у нас под рукой, социальные сети интернет, где и так уже мы можем зайти в любую сеть, в которой мы развиваемся, и найти нашу аудиторию, которая вероятнее всего заинтересуется нашим продуктом нашей услугой либо нашим бизнесом глупо тратить свою энергию и время на то чтобы стрелять с пушки по воробьям ну представьте да то есть вот такая пушкарь и шрап... вот этим большим зарядом стрелять по целой стае воробьев и надеяться что мы убьем какого нибудь одного воробьечка вот конкретно того которого нам нужно поэтому ребят запишите пункт 1 вам конкретно надо знать кто ваш идеальный партнер и ваш идеальный клиент. Да, то есть сегодня мир не прежний, не прежний и работа на земле не дает скоростей, которые бы мы хотели, вы правы. Да, а, нет, это, это, конечно, зависит от уровня мышления, от уровня настроя, от э, уровня темперамента, от типа темперамента. Есть люди, вот дайте нашим спонсорам, вот я знаю, вижу тут Александр Класс по мне рукой, который уже в принципе понимает, что вот он является топ-лидером своей сетевой компании. И а, он также активно совмещает оффлайн и онлайн бизнес, и я с уверенностью могу сказать, что он также легко пойдет, например, наладит э, коммуникацию э, на холодном рынке, либо проведет также эффективно оффлайн встречу, и зачастую иногда, наверное, даже эффективнее, чем любой человек проведет консультацию в онлайне. Тут немножко другие правила, но да, то есть если мы сегодня говорим о скорости, то, конечно, интернет дает скорость, и ту скорость, которую не может дать абсолютно любой офлайн-бизнес. И а, а, смысл в том, что а, многие думают, а кто мы, моя целевая аудитория? Если мы сегодня с точки зрения создания нулевого продукта, ну то есть если мы сегодня создаем инфобизнес, вот как многие сегодня завелись инфобизнес, там обучение, образование, то каждому тренеру, каждому эксперту нужно создать свой продукт. И, исходя из своей целевой аудитории, люди создают по потребностям продукт, который решает проблемы. Но, придя в сетевой маркетинг, вы многие, многие, многие шаги можете пропустить и ускорить, потому что вам уже сетевая компания дает необходимый продукт, необходимую услугу, необходимый бизнес-план, по которому вы можете следовать. И, исходя из вашего продукта, исходя из вашей услуги, Услуги. Исходя из вашего бизнес-предложения, вы берете блокнот, листок и начинаете прописывать, кто идеально. Идеально, ребят, вы тогда начинаете как снайпер стрелять а, по своим целям. Вы целенаправленно обращаетесь к идеальным клиентам, к идеальным партнерам, которым идеально подойдет ваш продукт и услуга. Все сегодня спонсоры говорят, наш продукт по здоровью, по красоте там. Еще почему? Он нужен всем Да, мы все логично понимаем, что он нужен всем Но маркетинг показывает немножко другое Что не каждый и не все будут покупать наш продукт и услугу Потому что сегодня мир конкуренции, сегодня мир спроса, предложений и много-много другое Если мы будем распыляться на рассказывание истории Басни Крылова о нашем продукте и услуге, который нужен всем Мы продадим никому да? То есть если мы пытаемся угодить всем, мы угодим никому Запишите вот это прям высказывание. Поэтому, исходя, берете свой продукт. Изучайте свой продукт. Главное, да, это не каждую баночку нужно изучить, а в целом. Да, то есть какую проблему решает ваш продукт? Исходя из этого, вы составляете идеального своего клиента. Да, то есть кто идеальный клиент, который будет дико любить ваш продукт и, тот, и который будет покупать и использовать ваш продукт. То же самое по бизнес-предложению. Кто идеально подходит для вашего бизнес-предложения? Исходя, исходя из этого, вы потом сможете найти этих людей. И дальше вы обязательно, когда вы выведете первым пунктом, кто они, да. Кто это ваши идеальные клиенты и партнеры? Вы прям будете четко и ясно понимать и видеть, потому что вы уже будете отсеивать, вы лидер. Сетевой маркетинг дает возможность работать с теми, кому вам будет нравиться, с кем работать, не, а бы всеми. Да? То есть это не болото, это не офисный найм какой-то. Это не нужно здесь смиряться с тем, что лишь бы с кем строить этот бизнес. Вы будете строить с идеальными своими кандидатами свой бизнес, и это вам начнет нравиться. Неважно, какими методами вы будете строить через список знакомых через спам не дай бог но а, холодные контакты проспектинг интернет-маркетинг социальные сети но вы будете получать кайф от того что вы делать этот бизнес потому что вы целенаправленно настроены на своих идеальных клиентов и идеальных партнеров следующее вы должны четко понимать чего не хотят чего не хотят а, распишите прям что хочет решить, какую проблему ваш идеальный клиент, либо ваш идеальный партнер. И тоже здесь в помощь приходит ваш продукт, услуга, либо бизнес-предложение. Исходя из этого, распишите, какими выгодами обладает ваш продукт, услуга и бизнес-предложение благодаря которым ваш идеальный клиент и бизнес-партнер придет к желаемому. Сегодня все многие говорят о бизнес-характеристиках. Мой маркетинг-план самый идеальный, у меня плюс 1%, у меня там 7 выплат, в 10 ног в поколение моя табуретка International производит самый лучший продукт. Но это никого не интересует. Люди эгоистичны, люди думают только о самих себе. Им интересно, как ваш продукт, как ваше бизнес-предложение, как ваш... Ваша услуга решит проблему их, никого-то, никакие характеристики, никакие цифры. А что они от этого получат? И это очень важный вопрос. Поэтому. Вы должны внимательно слушать ваших идеальных клиентов и ваших идеальных партнеров. Когда вы найдете и начнете общаться с людьми, всегда прислушивайтесь к ним, да, то есть они будут вам подсказывать, они даже будут, знаете, я вчера на ютубе опять же столкнулся с разными видеоблогеров, таких как Движнов, не знаю, поставьте троечку, если вы знаете такого блогера, ну, и я точно знаю, что... Выход cnl international точно знает Движного, потому что Движнов это блогер, который прям третье видео уже, наверное, записал по разоблачению Enell International, типа там по и много-много другое. И вот многие начинают негативить по блогерам, да, то есть многие начинают негативить то, что они не правы, что вот они такие вот негодяи, начинают грязь лить, а... Ну, настолько плохо отзываться в Enell International, но мне понравилось Петра Чубарова, это топ-то самый топ, самый верхний топ, так сказать, ä, компании Nell International, который очень ярко и очень демонстративно показал, как правильно относиться ä, к данным. Ä, видео, да, то есть он прямо сказал, что понимаете, ребят, что такие видео а, записывают именно из-за непрофессионализма менеджеров NL International, и таких очень много, на самом деле, видео для, по разным сетевым компаниям, но это, эту почву для этих разговоров дают сами, сами менеджеры, сами дистрибьюторы, сами консультанты различных сетевых компаний, которые работают непрофессионально, которые обманывают, которые завуалируют а, ценность, которые там чудодейственно своих средств показывают ну короче золотые горы обещают то есть работать непрофессионально и это побуждает разных блогеров разные СМИ разные раз, разного рода так так сказать непрофессионализме сетевиков выдвинуть свою теорию и поэтому мы потом такие знаете как обиженные когда наши потенциальные дистрибьюторы видят подобные ролики начинаем как то оправдываться а да? нужно стать всего лишь профессионалом и работать профессионально и работать с теми кому нужно работать в настоящем бизнесе а настоящий бизнес требует того чтобы мы работали с идеальными нашими клиентами сегодня маркетинг работает над, э, в ту степь что мы можем копейки даже в рекламу вложить, но это вам на будущее, да? потому что многие сетевики никогда рекламу в свой э, трафик не будут вкладывать. Но э, когда вы будете в этом разбираться, и в клубе сыток сетевиков у нас от и до все обучение построено, и как работать с идеальными клиентами, как работать с идеальными партнерами, как масштабироваться, как запускать трафик, э, как без трафика даже вырасти, э, и многое-многое другое. Но вы... Когда знаете, первое, кто ваш идеальный клиент и ваш идеальный партнер. Чего они на самом деле хотят. На самом деле чего они хотят, не характеристики, а выгоды и решения своих проблем они хотят. Когда вы знаете и пропишите это, вы сможете составлять правильные посты, рекламные посты, продающие посты, интригующие посты, писать вообще посты правильно, относящиеся вашему идеальному клиенту либо партнеру. И третий шаг, дайте им то, что они хотят дайте им то, что они хотят, вот и все, да, то есть зная, кто ваш идеальный клиент и партнер, знание того, чего они хотят, дайте им это, дайте им это, и четвертым шагом является то, как это продать? Как это преподнести? В сегодняшнем веке есть разные методологии, разные методики, которые, опять же, мы внутри в клубе сытых сетевиков обучаем, и это очень разные аспекты. Первое это звонки. Второе это встречи. Третье это консультации в онлайн. Т-т-т, да? Четвертое это прямые эфиры вебинары. Четвертое это запуски. Пятое это воронки. Да, то есть видео воронки, вебинарные воронки, автоворонки, чат-боты и много-много другое. Вам необходимо понять, как Какая модель для вас ближе? Встречи, презентации, вебинары, консультации, воронки, чат-боты и много многое другое. Исходя из того, когда вы поймете, кто ваш идеальный клиент и ваш идеальный партнер, чего они действительно хотят, у вас есть тот продукт, который вы можете взять и продать им, следующая модель – это как им продать. И исходя из этого, зная, как реагируют ваша идеальная кандидаты, вы сможете подобрать самую идеальную модель. Но я вам сразу же предскажу, что для любого предпринимателя с маркетинга самая лучшая модель для развития навыков – это либо встречи тет, тет либо консультации для начала. Для того, чтобы, опять же, вот второй пункт – нам все больше и больше вам э, слышать, чего они хотят ваши идеальные партнеры и ваши идеальные клиенты, чтобы вы начали слышать их, слушать и слышать, чтобы вы постоянно багаж знаний ваших потенциальных партнеров и клиентов Клиентов пополняли и, и потом когда вы наработаете навык продаж навык рекрутирования навык переговоров вы эти навыки сможете масштабироваться в виде преподношения этой продажи в массовых вебинаров в виде автоворонок в виде записывания видео правильных продающих цепочка видео и продажа и рекрутинг и многое многое другое ребят если вам было то это полезно что вы сегодня услышали вот это вот именно от этого зависит, насколько вы быстро начнете действовать. Если вы сейчас меня услышите и проигнорируете, и не, не выявите своих идеальных партнеров, а вось, мне и так что-нибудь получится, не получится, можете из бизнеса уходить. Это, это бесполезно, это вот знаете, я не знаю, как игнорировать правила дорожного движения, просто ходить на красный свет, либо вообще по проезжей части. Вы собьетесь, вас собьют, вас собьют те, кто, кто уверен в этом и кто знает это, и они Построить бизнес, а вы не построите. Вы в любом случае уйдете с этого бизнеса, если не пересмотрите свои правила игры. Поэтому, ребят, ставьте лайки, если вам было был полез полезен сегодняшний эфир. Делитесь у себя в социальных сетях, подписывайтесь на уведомления. Всем большое спасибо, что с нами сегодня были. Ставьте лайки, делитесь у себя в социальных сетях. Все, ребят, с вами был Виктор Бандалет. Всем пока-пока и до скорых встреч!